Привет, представьте, пожалуйста. Да, Алексей, меня зовут Зайцев. Угу. А чем сейчас занимаешься? Как моя профессия, да, это профессия, сетевой да. маркетинг. Mm -hmm. Я партнер компании NSP. Uh -huh. а, по рангу уже? По рангу – это предпоследний ранг компании, mm -hmm. директор-менеджер. Uh -huh. То есть а это в целом люди, да, у которых получил. вот. Mm -hmm. 10 тысяч человек в команде ну, так вот. uh -huh, uh -huh. А, Смотри, у меня сфера Индустрии красоты, получается uh -huh. Спа-салон вот, И мне хотелось бы задать вопрос вот, Я руковожу Получается коллективом Из uh -huh. 10 человек, да, у меня специалисты Это мастера, администраторы И хотелось бы какие-то советы Дать вот, да, мастерам как развиваться в НСП, почему их это может в принципе заинтересовать. Угу. Ну а, рекомендации одни я бы дал тебе лично, а другие угу, дал бы им. Да, да. Давай с меня начнем. Начнем угу. с тебя, что угу. помимо салона есть еще масса людей, которым можно быть полезны, кто может быть более эффективен угу. в бизнесе, в сетевом, чем те, кто эффективны в линейном. Uh -huh. По тем двум причинам, что люди, которые работают в линейном, не всегда могут быть эффективны в сетевом маркетинге, они могут его не увидеть, они могут ему не обучиться. Uh -huh. Но, к сожалению, так происходит. Значит, второй момент важный, это чтобы я мог сказать, коллективу или людям, которые, скажем так, работают в бити-сфере, да, в uh -huh. сфере красоты. Uh -huh. То есть к там приходят люди. Я представляю себе, что я там делаю ногти или там братья. Клиент. Клиент, который пришел, это свободные уши. Соответственно, с ним можно просто поболтать о жизни, о детях, о том, как там. Выйти на какой-то диалог. Ну, то есть это происходит постоянно. Иногда два часа это разговор. Просто разговор можно аккуратно помимо этих тем, еще заодно зарубить. И это будет выгодно. Yeah. То есть чем это может быть выгодно? Тем, что клиент купит э, продукты НСП, а это очень неплохо. Uh -huh. Чем это неплохо? Тем, что человек, который, ну, например, там делает брови, он может улучшить э, состояние кожи своей, uh -huh. он может улучшить состояние волос своих, uh -huh. он может улучшить Дальше свой кишечник. Да, он может набрать аллергию и так далее. Uh -huh. Это может по пути произойти параллельно с тем, что. И это полезность. Uh -huh. То есть параллельно с тем, что он просто иногда ходит на брови uh -huh. грубо, он может параллельно улучшить, скажем так, более важную боль в своем организме, uh -huh. Uh -huh. потому что он там бы в медицине за это заплатил дофига денег, uh -huh. а здесь он экономно может решить вопрос. Uh -huh. вот. Но часто специалисты говорят, я вот дальше своей узкой профессии не лезу но это не совсем так нам приходится всегда в своей семье лезть мы оздоравливаем детей своих uh -huh. мы оздоравливаем мужей Резких, своих да. Да, жен своих uh -huh. чтобы они э, ходили на работу чтобы дети uh -huh. хорошо uh -huh. было скидывать чтобы... уровень да, в жизни то есть это уже приходится делать uh -huh. вот Другой вопрос что на этом не зарабатываешь а на этом пытаешься как бы может денег не профукать много uh -huh. да. вот. здесь получается что есть тема есть очень хороший продукт. Uh -huh. Он не самый дешевый, uh -huh. безусловно. НСП это хороший продукт, uh -huh. хороший продукт. Да. Не может быть правда, uh -huh. дешевым, uh -huh. то есть он, он в средней рыночной цене, uh -huh. но он точно эффективен. Uh -huh. Соответственно, если человек пришел с какой-то проблемой, рассказывая ему свою личную историю по применению продукта, uh -huh. он может услышать и принять решение попробовать. Uh -huh. В чем здесь плюс? Ну плюс есть, да. Вот, допустим. Если я у тебя, допустим, специалист по там, бровям, uh -huh. ну понятно, uh -huh. что я uh -huh. не по бровям, но ну, условно, да, uh -huh. навечно ли я с тобой работаю? То есть салон может закрыться. Mm -hmm. Понятно, что, может быть, у меня не пессимистические взгляды, но mm -hmm. мы можем поругаться. Ну, может быть, да, да, Я да. могу переехать в другой город. Ты можешь открыть свой, свой кабинет какой-то. Можешь что-то измениться mm -hmm. в, в жизни, yeah. да. По mm -hmm. каким-то причинам, ты, ты мне решишь меньше процентов, быть, какие-то mm -hmm. конфликты, там, четверки mm -hmm. и так далее. И мы расстаемся. клиентов, да. Ну, что-то случилось, да. да, да. Ситуация. Mm -hmm. или, ну, э, ну, или что-то, там. Но фишка здесь в чем, что клиенты как бы принадлежат салону, uh -huh. но клиенты, которых я подписал в NSP, принадлежат мне. Uh -huh. И получается, что я, если вдруг переезжаю в другой город, uh -huh. клиенты в компьютерной системе зарегистрированы подо мной так и остаются. Uh -huh. То есть, если правильно поработать годик, uh -huh. то можно сравнять свой доход с тем, что я не как бровист или uh -huh. как, да, как специалист. Uh -huh. э Значит, И имею столько же на спине, но при этом я переехал, мой доход сохранился. Uh -huh. Это очень важная фишка. Uh -huh. Повторяем ситуацию. Ну, город, допустим, Петрозаводск, в, частности, uh -huh. да? uh -huh. в Петрозаводске не самый высокий зарплат, Я думаю, что это не секрет для uh -huh. кого, и, и очень часто заряженные клиенты и клиентки, uh -huh. они мигрируют, переезжают в другие города. Угу. Они же мигрируют да. с мужьями растёт, по своей работе, там, да, ну, да, они растут, да. и они переходят э, делать к, к, к, к брови там или ногти угу. к другому специалисту дороже хуже лучше это другой вопрос угу. к другому, потому что переехали. Угу. В НСП они не да. перестают покупать продукт, то что э, их компьютерный номер угу. их просто перекидывает в Москву, а он остается ну угу. моим в системе, клиентом да, в системе, да. да. да. Угу. То есть грубо говоря, я как клиента его уже потерял, угу. я не могу ему руками ничего сделать, угу. на нем не заработаю. А как? клиента по NSP, по продуктам, в uh -huh. которых он зарегистрировался, все остается, она да, остается, это. если uh -huh. он получает деньги. А когда человек переезжает в Москву, он начинает тратить больше денег. Uh -huh. Он зарабатывает больше. Соответственно, если он здесь покупал две банки витаминов, он там будет покупать их 7. Uh -huh. И нервов потребуется больше, и здоровье uh -huh. больше да. портится в Москве, Проблемы, и так далее, так далее. Да, да. да, да получается, что человек, который, которого эм, я зарегистрировал, он остается моим навсегда. То есть uh -huh. это моя защита от uh -huh. того, что Страх переезжают. -то, да. да, потому uh -huh. что очень часто люди реально нормальные переезжают, заряженные финансово. Uh -huh. Есть одна, как бы, один нюанс. Вот, ну, наверное, ну, я должен по логике думать, что ну, в НСП это значит запудрить мозг, какать его клиенту, uh -huh. заставить его купить то, что он не хочет. Uh -huh. тебя, я из тебя это получу. Ну, ну, ну, Либо шатать его, было. болтать, уговорить. Uh -huh. Вообще не в этом смысл. Uh -huh. То есть, если я действительно обладаю чем-то полезным, то я об этом обязательно расскажу. Uh -huh. Ну, вот, например, я там, знаю про хороший магазин, про хорошего специалиста, который красит машины, ага. про хорошего… Ну, – хочется поделиться. – Ну, действительно, да, да, классный да. фильм. У -у -у. То есть, я даже если на нем не заработаю, я его обязательно порекомендую. У -у -у. То есть, надо относиться к этому так. И поэтому надо выбрать его на спид для себя продукты, которые я попробую, угу. и их деликатно рекомендовать. Не нужно Много всего, быть да. вот этими, как, как основной, многие сетевики. Вот эти приходят, они угу. в салон иногда и мозги вам парят. Угу. Такие С же, С чем бы они не приходят, да, да, да. просто приходит противозина, угу. который хочет сказать, просить сюда. Uh -huh. Нет, ну, нам в принципе нечем заняться, расскажи, станцуй для нас Ну, грубо говоря, uh -huh. да Но я таким не буду да. И мастер нормальный, он зарабатывает у него имя есть Он не хочет его портить uh -huh. а, Какими-то там позорными делами, грубо говоря И фишка в том, что если мастер увлекся да, получил образование в области нутрициологии, понял, mm -hmm. как работают э, продукты НСП, как, как они в его семье сработали. Он на себя получил результат. Mm -hmm. Он увидел, что его мама стала лучше себя чувствовать. Он там подтянул свое здоровье, фигуру подтянул, там mm -hmm. что-то еще случилось. Mm -hmm. проблемы, да, да это он происходит. это увидел, mm -hmm. и он об этом рассказал. Клиенту легко, mm -hmm. неважно, заработает или нет. Mm -hmm. И вот у меня есть э, мастера mm -hmm. в команде, которые рекомендуют клиенту. И там заказы прям огромные. Ну, uh -huh. человек три часа сидит. Uh -huh все равно чет чем-то с ним говорить. Почему бы не принести ему пользу с точки зрения здоровья? Да, да. То есть можно ему рассказать, ну, стать его психотерапевтом, да, и часто я знаю, что мастера они пытаются быть этими матерью, матерью Терезами. Они там. принимают, выслушивают истории жизненные, да. Слушают и эти помои начинают, за эти да, да. за эти небольшие деньги, которые клиент платит. Да, клиент, грубо говоря, только поэтому и платит, да. потому что его. Поэтому многие приходят к мастеру да, в салон. Да, ну, знаете, что, посидеть, вот, вот, вот разговор можно переводить аккуратно в русло. И не только бесплатно проводить сеансы психотерапии. Угу. Потому что все-таки ну, мозг должен не засоряться. И не надо быть таким прям, ну уж, пробитым сетевиком, который уговаривает всех и каждого. Нет, угу. а, примерно треть. Скажет, я хочу попробовать, uh -huh. как это сделать. И две трети скажут, не, не, я про это, про это да. не мое, это не сейчас, я в это не uh -huh. верю. Две трети так скажут. Но uh -huh. самое главное, что есть добрая треть, uh -huh. Которые, которые скажут, да, да хочу, угу. и остальные может, ну, ну, допустим, две трети в итоге придут, а треть так и может и не, не дойти. Угу. Ну, время, то кто-то другой его У -у -у. сагитировал, там, этим же ну, на что да. Да, Именно что-то да. что другое, может какие-то там витамины другие купить, У -у -у. покупать. Но самое главное, что треть ну, верит мастеру и поверит его личному результату, ему врать не придется, ему не придется как бы заниматься ерундой. И второе, он... Э -э он на этом сразу начнет зарабатывать mm -hmm. да? и второй еще треть придет чуть позже но на это всего год и человек может за год раскрутиться неплохо mm -hmm. то есть, вот самое главное найти то, что на свой результат, что им хотелось делиться mm -hmm. Mm -hmm. А, для мастеров какая-то вот, как, как их замотивировать вот именно на финансовую, да, получается составляющую, как-то как до вот них донести mm -hmm. какие результаты они Финансово? Да. Ну столько, сколько на основной работе. Uh -huh. Если он никакой в основной работе, он ничего не будет зарабатывать на спине. Uh -huh. У него не, не, мы нет авторитета. Uh -huh. Если он авторитетный человек, если он uh -huh. делает свою работу хорошо, uh -huh. а, то к нему будут прислушиваться люди. Всегда. Uh -huh. Он будет рекомендовать то, что ему понравилось и люди будут всегда покупать и слушать. Uh -huh. Я говорю, что аналогичный доход, как и на основной работе. Uh -huh. Если человек увлечется сетевым маркетингом uh -huh. уже, не только введением клиентов, uh -huh. а он еще решит строить команду. Это другая тема, uh -huh. другая профессия. Помимо рекомендации продукта еще строить команду, uh -huh. тогда в этом случае можно зарабатывать, ну, uh -huh. X суммы, да, больше, да, да, сильно все, больше, да. но что он там 200 тысяч рублей, рекомендую баночки, такого не будет. Угу. То есть он зарабатывает столько же, сколько на работе. Угу. Только в Москве можно иметь жирных клиентов, не имею в виду, угу. которые по много тратят и, там, и на ногти условно и так далее. Угу. Один из вариантов начать переводить, вот допустим даже те, кто ногтями занимается, размачивать котикулу. Uh -huh. клиентам в концентративности, uh -huh. Оно потом хорошо, Снимается, великолепно. Медленно. Лучше, чем... Да. Uh -huh. Потом рекомендовать волосы, кожа, ногти, продукты для роста ногтей и uh -huh. uh -huh. волос. Uh -huh. Наборчик, Его да. видно, видно сразу. Даже не набор, даже одну баночку. Uh -huh. То есть, если человек финансово не верит, что, что человек способен купить набор... Такая сумма да, как бы может смутить Мы иногда значение, да? думаем, что человек не способен. он, он он не готов лежите, на ногти 3000 uh -huh. потратить uh -huh. А десятку на витамины как тратить uh -huh. У меня просто э, Встреча была с человеком Который тоже занимается витаминами И он, у него сеть интим-шопов uh -huh. И он говорит Приходят люди, которые покупают все игрушки Угу. Она там, на 4000 рублей покупает игрушки, для них это так. Со скрипом они это делают. Угу. Белье там цветное. еле Хочется как покупают. но Но дорого. Да, да. Но как угу. бы для них это дорого. Она угу. говорит, я открыл рядом, ну, офис там, продуктов для здоровья. Она говорит, пришла женщина, которая, ну, грубо говоря, про интим даже и думать не думает, угу. ну, чтобы разноображивать. Ну, десятку путь, только uh -huh. в путь. Я никогда в жизни у себя в магазине не увижу, uh -huh. но, но здесь обычно человек, который выглядит хуже, uh -huh. приезжает на автобусе, uh -huh. те на машинах приезжают, и а на автобусе, и на автобусе пришел, потратил десятку, потому что ценность этого продукта выше. Uh -huh. Вот этот момент важен. Поэтому uh -huh. иногда люди, кто занимаются ногтевым сервисом, бровями, косметологи уже подороже uh -huh. могут брать, uh -huh. они иногда Думают, что человек, платящий там, 3 копейки, он, он столько же платит в другой сфере 3 копейки. Uh -huh. Иногда люди платят хорошие большие деньги uh -huh. за продукты, которых мы не знаем. Uh -huh. За врачебные консультации, за витамины и лекарства. То есть они, мы можем об этом за операции, сколько они платят. Uh -huh. Чтобы человек ушел от операции, он может просто пропить там нашу программу. Да, да. да, и, возможно, что это сработает проблема, и, да, да, даже не у них уже. Я думаю так, то есть можно мое видео посмотреть. Я думаю, что мы ну, как бы адекватный специалист ну, uh -huh. может задать вопрос, в том числе, да? uh -huh. То есть, ну, у нас, ну ребят хорошо зарабатывают, кто uh -huh. массажисты рекомендует Специалисты, да? да кто рекомендует ага. Бас Бас или, или, да, на... на самом деле здорово Света. и клиент доволен самое главное что угу. имя специалиста не портится угу. так что ты мне приколол дыряни больше тебе ходить не будут и на мне зарабатываешь угу. последние сволочь Ну грубо а наоборот что уже ты мне порекомендовал там продукт для волос посмотри у меня новый Но пушок появился уже, да, новый да, сантиметр да. за этот угу. там, месяц и, и, и мастер будет говорить mm -hmm. в следующий раз вернется не на какую-то процедуру а просто может быть даже на консультацию какую-то да? в том числе mm -hmm. да то есть он будет параллельно уже на mm -hmm. эту тему разговаривать сейчас еще больше банок купит mm -hmm. то есть это же расходуемый продукт мы же ему ничего до телефона рекомендуем который Пропил, потом... он закончился надо еще да da -da. курсик da -da. повторить как, как, da -da -da. как и, и опять же защищенность от салона красоты da -da. сегодня мы работаем завтра da -da -da. поругались da -da -da. это важно но как бы понятно что об этом говорить может быть при директоре ну, некорректно, да. но ну, всякое может быть, но, да, но, нашем... но люди ругаются люди Могут они помириться и так далее, но самое главное, что бизнес может оставаться в плюс. Uh -huh. и я, если бы, допустим, вот специалисты к, там, к тебе в команду придут, uh -huh. да, вот это же моя команда, я могу им помогать. Uh -huh. Они могут ко мне обратиться, могут своих клиентов э, ну, задействовать. Они могут подтянуть ко мне партнеров, которых, например, они захотят найти, тоже включить. Uh -huh. То есть я тоже могу быть как рычагом помощи. да, помогать, то развитием. Да, да, да помогать. Да. То, есть, то есть они могут не только клиентов вести, а могут сеть строить, я вообще буду помогать. Угу. То есть Задача, чтобы с этого ролика люди увидели, что есть другая дополнительная возможность, и не нужно людям парить мозги. Угу. То есть можно просто развиваться, получить образование, угу. улучшить свое здоровье, получить результат и начать аккуратно его вкручивать в свои клиентские разговоры. Угу. Аккуратно. Угу. И если тема понравится, зайдет, можно начать это осваивать как профессию, она же может понравиться. Uh -huh. То есть я никогда не знал, что я буду заниматься сетевухой, никогда в жизни. Uh -huh. Ну, то есть, ну, нормальным бизнесом, да, ладно, в ну, дело пойти, там, что-то вложить, что-то купить, что-то продать, ну, то есть это мне было интересно. Uh -huh. Но, потому что я приходил в офис, я видел этих удивительных, обаятельных женщин, вот, которые, с которыми я в жизни никогда не начал работать. Uh -huh. Я когда приходил, я понимал, что, блин, ну тут... Пахнет болезнями, угу. там, проблемами, проблемами да, да, да, какими-то да. заморочками. Угу. И тут одни женщины. То есть я понимал, что ее этим заниматься ну, не, не интересно. Угу. Но когда я прочитал книгу, когда начал в эту тему проникать, мне стало глубоко все равно на недостатки этого бизнеса, который я поначалу считал недостатками. Вот. И насколько я увидел перспективы этой деятельности, я просто был очарован. Mm -hmm. И да, вот сегодня на балу, я не скажу, что работа с женщинами ⁇ это не удовольствие. Mm -hmm. Да, это сколько красоток mm -hmm. в белом меня окружали. Я еле... Да, вот да у меня просто было замечательное мероприятие, yeah, да, на да, да, да. мы вот только что буквально час назад вышли. И да, я имею что yeah. удовольствие mm -hmm. от команды интересных, развивающихся mm -hmm. людей. Вот. Это не то, что там ну, секта, мы пришли, помолились там, на какого-то дядю, который... Классное мероприятие. Да, да, нас выгулили. Угу. Да? И мы делаем такие события для того, чтобы люди да. с разных регионов, небольших городов приехали, в Питер или в Москву. Пообщаться, каждая своя цель, да, да, да, да. кто-то кто обучиться, кто-то пообщаться, да, кто -то, да. Да. То просто То кайфанули, получить образование, параллельно себя выгулить, вот, сделать все шикарные все фотографии, взаимные, которых да, бы так не сделал, потому что да, снять да. фото студию, макияж, да, а угу. так и люди... И угу. с кем-то, угу. и, и фотограф был включен, это а Сколько включен. эмоций, впечатлений. Ну, да, да, да, да. То есть к, к чему? Что, что человек, подключаясь в спи, он подключается к дополнительному м, системе образования угу. вместе с бонусными всякими плюшками. Если угу. он хорошо развивается, если ему это тем интересно, он попадает на такие мероприятия. Угу. То есть, как бы я приглашаю. Да, да, да, потихонечку. Да, да можно в целом быстро, месяц-два, и уже угу. начать ездить. То есть самое главное, что. Эм, это доп-возможность помимо денег. Угу. которые есть и не будет в, то, в, в профессии. Угу. То есть такого качества угу. не будет. Потому что мы, мы делаем... А максимум чем заканчивается, это корпоративом. Какие ну, ну, мы это не... В основном. Да, да Мы не да, юзаем да, так, так ага. людей, как их юзают на их обучениях. Потому что нам задача собрать денег за обучение, за эти дипломы, угу. на этих чемпионатах, там их поиметь по всякому, угу. как только можно. Ну На всем зарабатывать. Здесь у нас мы делаем мероприятия по себестоимости, чтобы свой коллектив угу. выгулить, чтобы они были довольны. Потому угу потому что они потом творят чудеса. Uh -huh. Они кайфовые, поехали в свои города, uh -huh. и они потом горят. Поэтому э, мое приглашение к твоей команде, к другим, кто работает в салонах красоты, uh -huh. это рассмотрите НСП как возможность для себя поправить свое здоровье, улучшить его, uh -huh. и не придуриваться, что, его, что здоровье идеальное. Uh -huh. У всех uh -huh. есть какие-то заморочки. Uh -huh. Просто Конечно. надо открыто об этом поговорить, не стесняться, что там... Сустава, кишечник, женская тема почти uh -huh. у всех там и так далее. И вот, попробовать, убедиться в том, что это работает, uh -huh. и аккуратно с клиентами uh -huh. начать аккуратно uh -huh. То есть делиться. Первые историей. шаги специалиста это получается. Изначально попробовать продукт самому, ну, да, и решить свою конечно, проблему. Конечно. Uh -huh. Но даже элементарно какую-то проблему. Uh -huh. Убедиться в том, что это работает. Uh -huh. То есть не должно быть так, что вот я. Uh -huh. я Тебе сучу, чтобы на тебе mm -hmm. заработать. Этого не надо. Mm -hmm. то есть я сам не рад таким людям, которые ко мне. У меня были такие люди в команде, которые пришли чисто ради денег, рекомендуют продукт mm -hmm. некомфортно. Mm -hmm. Такое ощущение, что mm -hmm. они. Ну, ну вот как в париво, да. И ну, как-то некрасиво, это, да. да mm -hmm. то есть очень неприятно, mm -hmm. то есть комфортнее, когда человек достойно рассказывает свой результат mm -hmm. и его спрашивают, а как, а как, а что mm -hmm. ты пила? Вот пил? как и я пришла, в принципе, ну, да. да, то есть да. я получила результаты по здоровью и, в принципе, начала да. этим заниматься рекомендовать, действительно, от души как бы, делиться, Вот. что хочется людям помогать, да. Вот, так что команду приглашаю, mm -hmm. рассмотреть у вас, э, тем, кто нас mm -hmm. смотрит, тоже приглашаю, mm -hmm. вопросы задавать, э, всегда приветствуются. Mm -hmm. мы поддержим, обучим, mm -hmm. Так что до встречи. Да, хорошо. Спасибо большое.